Ну, там печально, я просто... Ну, в общем, я сказала, да, что это противопоказание. то есть, ну, есть на сегодня рискованные доктора, которые это делают. Нет, я просто предложила двумя этапами сделать, то есть пациентка у меня живет в Якутии, она сказала, что мотаться ко мне вот так вот... И, И его, то да. у нее там огромная просто работа имплантологическая, протезная, еще была, И что еще ну, его. Просто мужчине я тоже делала. Мужчины, это ладно. Какой-то крупкой девушке. Вот крупкой девушки идет. я делала. Да? Да, но у нее такой железный характер, да, что да, да. еще любого мужчина стоит. Да. Ну да, там этими командуют. Да, Всеми да. подряд. Это сам протокол методики, да, операции. Сейчас мы тогда как, мы пройдемся здесь, а потом я нарисую, или сразу рисовать начнем. Давайте, да, разрешаем. Доктора. А потом рисовать еще будем. Делать? Нам просто это очень важно, чтобы вы поняли, где что, вокруг кого крутится. Значит, дизайн разреза мы начинаем точно так же. С парабонтологического зонда Грандейрана. Мы измеряем глубину всех рецессий поехали поскольку у нас э, несколько зубов участвуют да, в вмешательстве устраняем несколько рецессий с вами мы должны сделать первое выбрать центральный зуб которому будет вращаться лоскут потому что он все таки ротированный. как правило э, этим центральным зубом является клык на верхней челюсти и Либо клык, либо прималяр на нижней челюсти или, или уже центральные лица Это может быть любой зуб, но чаще всего Поскольку и дегесенция первичная в области клыков В самом большом да, соотношении по отношению ко всем другим зубам Потому что он расположен таким образом Просто в дуге зубной Соответственно, это чаще самая распространенная назологическая единица – это рецессия клыка мы выбрали центральный зуб, клык. Измеряем глубину рецессии в области клыка. И откладываем от вершины сосочка с каждой стороны. И медиально, и дистально. От вершины сосочка в сторону основания. Отложили, сделали точку. Дальше мы измеряем глубину рецессии. В области соседнего зуба, например, 12-го, да, да, здесь 22 нарисован, в области 22-го зуба. И отмеряем ее от медиального сосочка. Вот на 22-м зубе глубина рецессии, мы ее отмеряем от вершины сосочка вот здесь. Измеряем на 24-м зубе глубину рецессии и отмеряем ее от дистального сосочка. Последующий, 25-й, мы измеряем глубину рецессии и отмеряем ее на дистальном сосочке. Все, что дистализируется, мы отмеряем на дистальном сосочке. Все, что вперед идет от центрального зуба, на медиальном. То есть, как бы на один зуб откладываем вот так вот назад. Вперед и назад, да, у нас в две стороны, поскольку будет ротация к центральному зубу, который выбран. Дальше начинается формирование дизайна разреза. Первый разрез вы проводите скальпелем С15, соединяя вершину рецессии, вот этот зенит рецессии, с точкой, отмеренной на основании сосочка. Вот таким вот образом, клыку в одну сторону и клыку в другую сторону. Ваше движение скальпеля от дистальной поверхности стремится всегда к клыку и от медиальной поверхности к клыку. То есть все зениты рецессии вы будете соединять с точками... Еще раз, что? Да, зенит рецессии вы соединяете с точкой, отмеренной от вершины сосочка в основание. И вот этот э, зеленый... Да, маркер это вот дизайн разреза в данном случае. Плюс, поскольку это мы сейчас говорим о верхней челюсти, вы добавляете суккулярный бросковый разрез внутренний на плюс один зуб с каждой стороны, потому что мы да не делаем вертикальных, да, вот так, а, и вот этот вот так тоже да. А, а здесь вы уже отславите. И вот здесь я потом расскажу, здесь особенно, здесь уздечка, и ее надо тупым методом, вну, да, тоже отслоить будет, потому что она еще нам будет тянуть. <соцентрический кулак> ну, еще плюс один зуб, ну, вот. Вот внутри наружу. Да. Да. От зенита сюда, от зенита сюда. Вы стремитесь к лухуму, мы выбрали центральный <соцентрический кулак> зуб. Всё, угу. Он у вас потом вот так вот и ротируется сюда вниз. Вот то, что у вас получилось, когда вы э, отслоили. Отслаиваем мы точно так же. Здесь у вас полнослойный в области клыка, в области самого корня, да? на боковых поверхностях между зубами расщепленный лос. старайтесь сохранять надкосницу на принимающем ложе. Она нам понадобится. Депитализированные сосочки и мобилизация лоскута, расщепление его апекально. Если мы работаем в условной методике, значит, мы устанавливаем сюда пластический материал или аутотрансплантат, пришиваем его, фиксируем а сосочком анатомическим, депитализируем, возвращаем на место слизинкоастичный лоскут и начинаем ушивать. Строю, да? Да. Но ну, я стараюсь ушивать от медиального дефекта всегда. Ну, как-то вот так мне удобнее. Удобнее, да, вы надо наложить да. вот здесь один шов, наложить вот здесь один шов, потом наложить сюда и наложить сюда, чтобы да, вы постепенно стягивали ее. Потому что если вы сначала положите э, швы на клыке на центральном зубе, то у вас потом он начнет гулять, вот эти сосочки, они немножко плохо сопоставляться, они просто будут. Но это уже вот как такая опытная именно наработка. Швы такие же обивные, двойные, да, э, по сути. Я иногда даже пришиваю, если я использую пластические материалы или аутотрансплантат, я каждый межзубной промежуток прошиваю, получается, как бы по два раза он прошивается. Потому что при применении пластического материала там получается плюс ткань, да, чтобы избежать каких-то негативных осложнений, там, расхождения швов. Ну все. Осложнения у методики абсолютно такие же, как у всех остальных. Это обнажение пластического материала, рецидив и расхождение швов. Реактивность на твердую мозговую оболочку. Сейчас вот мы посмотрим, как это выглядит на пациентке. Измерили толщину, да. У нее не тонкая, у нее средний биотип, да, у нее полтора миллиметра. У нее на самом деле плохая. Десна в области двадцать второго и двадцать четвёртого зуба. Ну, это вот видно, да, там уже второй класс. Вот как выполняется дизайн. То есть вот эти вот зениты, они соединены с точкой, отложенной от вершины сосочка. Да, да. А потом по борозде он идет. Ну вот здесь просто дизайн очень хорошо виден на самом Да. А винят, потому что виден. Это депитализация. размер пластического материала, установка, перфорация, фиксация. Вот это, о чем я сейчас расскажу, Значит, это то, как выглядит вот эти вот эти пациенты первые полтора месяца. Да, да. Потом И она, начина... ты да. Ты Потом ты она ты начинает. Да. Потом она начинает сглаживаться, сглаживаться, сглаживаться. Первый раз, когда я ее поставила лет шесть, назад, у меня, конечно, был ужас, да, я это увидела. Но ничего, пациентка у меня такая была довольная, потому что у нее была у нее были нижние резцы, которые никто не знал, что с ними делать. Это называется, он написан как стиральная доска. Они Все корни были обнажены, порядка 7-8 миллиметров были. Я вообще не знала, что с ним. Ну, вот, ну хоть насколько-то надо было что-то ей придумать. А, и поставила ей, а у нее потом вот такой вот...